А про аппараты вообще мы, мы, мы молчу. Первый раз как бы меня обучили. Ну, а классика, комбия. Я планирую претербургать в салон. Естественно, я хочу повышать квалификацию. Я хотела бы какие-то дизайны более такие. Меня привлекают дизайны. Я люблю красивые дизайны вообще. Мне интересно их, чтобы я сама могла это делать